Далаете интересных новостей из мира мобильных игр? Тогда вы там, где надо. Плесните себе винца в бокал, в глаз, монокль и узрите очередной шедевр от Zona Game. Я первый. Молодец. Но будешь ли ты им и в этот раз? Вопрос интересный. Смотрите в этом выпуске, Battlefield Mobile все еще подает признаки жизни. Пятый Sims для телефона уже в разработке. Объявлен второй этап тестирования Call of Duty Warzone Mobile. Rainbow Six Mobile намечается что-то интересненькое. Мобильная игра Arena Breakout супер реалистичной графикой собирается покорить мир. Появились новости об игре GTA The Trilogy для Android и iOS. И еще парочка интересных новостей. Красавчик, все по полочкам разложил. Battlefield Mobile все еще жив и только за последние две недели получила три обновления. Они принесли больше оружия, разрушаемости и улучшенную графику. При этом, как пишут сами игроки, обновления получились косметическими и кардинально нового за последние полгода ничего в игру не принесли. При том, что разработчики обещают невероятную динамику в сражениях, прыжки создания с парашютом и при этом стрелять по врагам с гранатомета, поигравшие отмечают о дисбалансе локаций. Одна карта может быть очень большая и весь игровой процесс превращается в нудятину или слишком мелкое. Добро пожаловать в мясной цех, где толком не успеваешь развернуться. Вообще вокруг игры сложилась какая-то отрицательная энергетика. Игроки пишут, что в Battlefield Mobile больше минусов, чем плюсов, да и вообще больше ждут Call of Duty Warzone Mobile. Ну, не знаю. Кайф, видос имба, больше бы таких блогеров. Побольше бы таких зрителей. Анонсирована новая игра Angry Birds Racing и прямиком стала доступна для США и Канады. Вам станут доступны более 50 персонажей. Перечислять всех не будем, но Ред, Чак и Бомба точно в списке. Каждой свиньи в птичке можно будет сменять наряды и даже украсить разными украшениями. Каждый персонаж имеет уникальные способности и, грамотно их используя, сможете первыми преодолеть финишную черту. Что по поводу геймплея, то на протяжении всей гонки выполняйте трюки и зарабатывайте очки, а если еще и сделаете воздух воздухе сальто, то получите ускорение, обещают еженедельные события и режим мирового тура. Хороший видос, что-то мне это напоминает. кто это? Пятый The Sims для мобильных устройств подтвержден. Игровая студия Maxis выставила три вакансии. Первая вакансия о поиске инженера по мобильному моделированию, который будет работать с дизайнерами и художниками. Вторая вакансия – старшего исследователя, который будет мониторить запросы игроков и при этом влиять на разработку самой игры. Каким образом это будет происходить, не уточняется. Третья вакансия – разыскивает старшего аниматора. Перед ним стоит задача курировать всю работу с анимацией, создавать смену погоды, анимация падения с деревьев листвы, ветра и многое другое. То, что игра уже в разработке – приятная новость, причем обещает открытый мир и революционное решение социальной составляющей. Бро, за крутую информацию про игру. Спасибо, лови сердечко. God of Victory запустился по всему миру. Игра выполнена в стиле аниме и полностью двухмерная. Смысл банален: атакуйте и скрывайтесь от вражеского огня. А играть вам придется играть. Э... Так, простите, задумался. Каждый персонаж оснащен уникальным набором навыков и оружия, которые будут сильно влиять на ход игры. Для победы необходимо собрать лучшую команду, прокачать и выполнить множество заданий. В игре имеются отдельные этапы со сражениями с боссами и крупными монстрами. Планирование действий команды обязательно. Сплошная вода в видосе. Первое тестирование Call of Duty Warzone Mobile завершено и сразу же объявлен запуск второго тестирования, которое направлено на многопользовательский режим. Кто не в курсе, до сегодняшнего дня все, кто попал на тестирование, могли поиграть лишь в сетевые режимы без королевской битвы. Теперь же новый этап даст возможность прокачивать выбранного персонажа, его оружие и навыки. Дата выхода игры все еще неизвестна, но точно не в уходящем году. пресс эвка как говорится... Провал гоночной игры Hot Web League Racing Mania Студия Ultimate Studio объявила о том, что их вышедшая в апреле этого года игра не получила должного внимания со стороны игроков и не смогла принести достаточного дохода, чтобы оправдать дальнейшее развитие проекта. По этой причине игра станет бесплатной и перестанет получать новый контент, что косвенно подтверждает скорую смерть. Стоит отметить, что игра имела аркадное управление и приятную графику, однако автопарк скудный и еще скуднее кастомизация, которой практически и нет. Сами автомобили долго открывались, а также давали сложные задания. При этом в описании игры значился тег об автономности, что оказалось ложной информацией. И после приобретения игры за 5 баксов, всех ждал неприятный сюрприз приз. Что ж, печально. Топ, многое узнал, подписался и лайк влепил. Вау, спасибо. Юбики сообщили, что Rainbow Six Mobile завершает тестирование игры и в скором времени перейдет к следующему этапу – мягкому запуску по всему миру. Игра за время своего тестирования получила высокие оценки и положительные отзывы о геймплее. Высокие показатели удержания игроков и способность привлечь больше аудитории помогли превысить годовой план компании и увеличить бюджет, который пойдет на дальнейшую разработку. В скором времени в игре появится новый контент, новые режимы, скины и многое другое. А когда игра должна будет выйти? Дата выхода все еще неизвестна, но говорят, что это произойдет очень скоро. Новый мобильный шутер Arinabricad и прямой аналог ПК игры Escape from Darkoft запущен в бета-тесте. Мобильная игра выйдет в начале 2023 года по всему миру и обещает динамичные перестрелки, визуальные эффекты консольного качества и, внимание, 700 видов вооружения. Игра представляет из себя тактический шутер от первого лица с открытым миром под названием Dark Zone. Arinabricad предложит игрокам сделать выборы роли. Либо вы станете почетным членом целой группы, либо недобросовым совестным мошенникам. Разработчик Tencent сообщает, что игра будет бесплатной и выйдет одновременно на Android и iOS. Желаю больших успехов, Tencent! Ну и самая интересная новость, ремастеры трех гитаршек выйдут в марте 2023 года для Android и iOS. Об этом свидетельствует последний финансовый отчет, в котором трилогия удостоилась попасть в финансовые прогнозы. Все три игры будут включать в себя исправления, с которыми сталкивались игроки ПК-версии. Множество улучшений и полная адаптация под мобильные устройства. Но самое интересное не это. Выход обновленного San Andreas для Android ждут тысячи мододелов, которым уже не терпится как можно скорее. Сделать свою версию онлайн Жаль, что до этого не додумались в Rockstar Хотя ходит слух, будто Rockstar присматривается к мобильным платформам Чтобы создать новую эксклюзивную GTA онлайн для Android и iOS в прошлом Rockstar останавливали ужасные продажи мобильного аналога Гангстер от GameLoft. А теперь, когда на смартфоны перебрались почти все популярные франшизы, есть повод задуматься. Это были все самые важные новости в мире мобильных игр. Смотрел это видео параллельная игра Ne for Speed Drival. Спасибо, что хотя бы играли они. А, ну да ладно. Привет. У тебя есть телеграм-канал? Да, конечно, все ссылки, как всегда, под видео. Если вы ждали новости про мобильный Need for Speed, то обязательно посмотрите наш отдельный выпуск. Вся самая последняя информация в игре и даже при ремейке Need for Speed Most Wanted. Спасибо за подписки и до скорых встреч.